распиратор, понял? Пицца. Вс, сейчас тащить зачем, я скинул свое сделал, Немо сахарок. Нема, ну, вас, Сахаров, и еще один на моем на, твоё? на ты не охренел да. чем паренек. Ну ладно, я, ну я, <соспит> <соспит> <соспит> я свое <соспит> имя как бы мог сам назвать. В общем, я реш... Вот мы сейчас были вот только что со стрима. Про... Вот реально, втроем играть это очень так глупо. Вот играть против настоящих игроков, показать... И воск... эй... вот это вот нормально. Чё? Вот сейчас мы проверим твой скилл и, и прыгнем в тюнты. Да ну нет, ты что, дурачок? Да не, ну давай, нет, давай! Я буду, я буду действовать по своей тактике. Ну давай, ладно, мы тоже по твоей будем действовать, тактике. Лучше по моей тактике не действовать, не надо. А, ты типа один будешь, да? Да. А, всё, ну, ну давай его одному. Просто да, все, пусть он идёт один, а мы в тилпит прыгнем. Не, все давай хорошо. в другое место, давай с Сеней прыгнем, по-братски, Сева. А, ну <с давай, <с реально <с попробуем. Моя тактика, она ну, на хорошая. хорошо. поля а то... по гибели, поля. поля по ты как на это смотришь? На что? Я поля буду действовать погибели. по своей тактике, не-не-не-не, чисто своя. Всех прыгаем синий. Ага. Вы же дурак. Блин, ну вы что, дурак? <смех> о, oh, о, Blank тут еще лаборатор. куда прыгаешь? видишь, он в торговую точку башня придт. Не, вс да. не так просто. Не-не-не. Не, он нам раунд. Он. А, он там прыгает на другой место. Он в колки и ключи прыгает. Пусть прыгает в колки и ключи. Я Кстати, он, по-моему, летать умеет, да? Да, Володя. Вы дебилы, что, дебилы, что ли? Нет, типа, знаешь, как летать? Просто вниз сначала летишь, летишь, летишь. А, блин, тут уже столько тиммейтов, нифига. А, по-моему, неразумный чуть-чуть. Ты на себя посмотри, бомж. О, горошка я спрячусь ну, тут. у меня это бы бомж был с боевым пропуском и такое нормально О, тут Мы с с боевым пропуском. я <с> вас поздравляю но ну, главное что вы бомжи это у вас да сядет там... господи я уже да, никого нет и чё ты стреляешь да я и тебя испугался да. госп... такой черный нигазовный пошел я... любой бы испугался а Они что, ниггеры не, не нравятся, или что? Не да нет, я просто их пугаюсь. Чего? К нам как бы... Чу... у нас чувак. Я прилепила его... Риф, Риф Я на рифте полетела. Я его нокнул. Или я? А, это он его нокнул. Ладно. Ну я уже... Да про Дайте, к вам, я к вам, короче, прыгну, если что, нефть. Что? Твою жё к... Все не убили, я сейчас отвлекаюсь, подожди. А у тебя нет они? Ну, у меня бинты есть, а Меня убили... Дай бинты. Дай бинты. Сейчас. Вы не На, представляете, сейчас. почему меня убили. Вроде ловушка села. Ага. Я понял. Смотри. Дай бинты. На. Это наша ловушка. А, наша? Точно? Да, да наша. И вон там наша да. тоже ловушка, видишь. Я в вашу ловушку попался. Я не знаю, в чел. Нет. Нет, возможно, я не вот. Она сработала, то чел был. Она сработала, там чел был, короче. Нет, Ладно. это я поставил новое. У меня, короче, будет серия от лица провода плей. Нормально. Да, нормально. Я ловушку поставил. Пойдем покажу. Увидишь, короче, смотри. Вон. О, и вот. вот, я понял. Господи, мы скоро дойдем до того, то что в Фортнайте будут растяжки или какие-то противотанковые мины. Там челы. У тебя нет шансов отсюда попасть. Есть, Есть. Нет, я что скину. ты Ну скинул, но не убил уже. Пры... Он, он, он О, молочек, молочик. Ломает. там чувак со снайпой у, у меня этот ну, ну, ну, нету. у ну, меня патронов нету давай давай давай ну давай ну, ну, давай давай Ну, ну, давай 29. Да. давай давай давай давай меня, меня тяжело ранили. Блин. бегу бегу Выбегай, выбегай, выбегай. Ладно. Все. Господи. Осторожно, смотри. Там а? один из них тяжело раненый сейчас. После этого Фортнайта надо залететь в Метро Иксов, зато у меня что-то было. О, руки зачесали. Ну? А, я понял. Надо исчелся. А он тиммейта своего не стал поднимать. Сень, давай ты прыгнешь с нами в какую-нибудь жопу, и мы нормально отыграем. Сейчас, подожди, я вот этот момент, когда ты сдох, облучший натянут, я какую-нибудь музычку подставлю, чтоб посмешнее было. Нет, как... знаешь чё? Подожди. Что? Давайте в торговую точку. Да ну, нет, нет. Да, ну да, нет, доволен, туда, все туда, все туда все сразу прутся, ты понимаешь то, что там без вариантов выжить? Тебя Хорошо, могут... Сеня, пойдем Слушай, дебилы что ли? Мы туда всегда прыгаем и выживаем. Да? Ну, да? Там вообще никого нету, там вообще никто не прыгает. Ну ладно, Сеня, нажимай готовку, прыгнем в какую-нибудь жопу. Как мы бы далекий, мы да. все это время в жопе были, нет? Полки, Нет. Ну, да, Нет? Ладно. Да, очень. очень. А почему? А ты что зеваешь? Ты? Ну, видишь, весь... кухня. называется. Смотри, когда лучше. Мне сейчас почему-то Рикардо Мило сразу вспомнился. У меня тоже, да, есть такое. Ой, щас А я, кстати, передбор, танцую, пожалуйста. ща, подожди, сейчас стойте, помолчите, пожалуйста. Смотрите, вот сейчас у меня будет такой смешный момент. Сейчас я, да, отойди на пять давайте Окей, давай. Как бы выглядел тайнец Рикарда Милса в Фортнайте. И сейчас у меня будет ставочка. Все, нормально. Вот. Тут ставочку ставлю. Что? Смотри, госс в далекий домик. Ой. Что? А, подождите, мне, мне просто сейчас человек такое сообщение странное скинул. Пригань, куда? А Ааа, блин! Алё Шилл. форм 06. Нормально. Zero ну -ка. Six, как называется. У меня сейчас, конечно, идея вообще говно, но, блин, если она сработает, то я серьезно офигею. А ты куда летишь? В, оч в очко вулкана. Я <с> волка. <Gedanken> Кстати, Очко <какое>? Она тут такое теплая. <Esteem> ты вулка... ты серьезно вулкан крыгнул? Да. Он думает, что это сработает. Ой, дурак. Ну да. Понятно. Да не, неплохое место в принципе. Но придется, ну неплохое да. место, но пока Сеня. Как бы мы в этом бою больше не увидимся. Ага. Хорошо, нет, Сеня выиграет. Он уже это просто. Дай. Да нет, Сева, Серьезно. Он же нас двоих, он же, на, он же нас двоих на изи разнесет, точно, я уже забыл. Праздник. Да нет Сеня, Сева, серьезно, не в этом дело. Там, там мало людей прыгает. Пусть попробует. Серьезно, да. да, я... с... да серьезно, серьезно, я, я понял. Пусть попробуй. Смотри, Сеня, чтоб в следующий раз не привык Мне там много мусора, понимаешь? А, черт. Да ладно. Блин, мне ещё и написывают прям вот спасибо, когда прям серию снимаем, а <реклама> Прям шо, Ты шо, языком что уже пожалуйста. когда мне выпадает снайперка какая-нибудь, эпическая либо легендарная, я вот так делаю. Что там такое? Ты что сюда пришёл? Бурак? Что тебе дать? На. Ой Короче у меня сейчас та, вообще тактика прям лучше, Малучка там морочек. Ты прям как в первом сезоне Сеня постоянно на картах передвигается Да За, Господи, эта тактика лучше. Черт, у меня Вы знали то, что квадроцикл так сильно дрифтит? Ой, да. в меня стрелять я в квартире. Квадроцикл, нет, цикл, нет. да, сильно дрепсит. Ну, я понял. Мне, мне автоматом вам. в жопу нафигачили это. Что а, если доложить? Просто, как бы тебе сказать, я упал с квадроцикла и мне начали в жопу стрелять. Это нормально. Да, ладно. Да, это, это Fortnite. М, ладно, хорошо. А, о, ящик с оружием, ой, с патронами. А, все, кто... а нет, ты у тебя есть какой-нибудь автомат? Да, есть. Дай мне, пожалуйста. Да у меня самого АМ-папера. Ладно, вы пока играете, я уже... Просто, блин, я так достала. У есть автомат? О, калаш. Я сдох. Какой калаш? Ты что, издеваешься? Блин, серьезно? А, сейчас чуваку этот скину. На. Да блин. Ты зачем чуваку обкидаешь? Не надо так делать. Да он, он хороший. Ага, <связывающий> все равно его не буду. Слушай, слушай я с ним поделился, а он мне та два танца станцевал. <связывающий> <Иди. связывающий> я представляю, а, как какие с танцы. Не, я представляю, хорошая. какие танцы. Сейчас. Сейчас я найду танец не-не-не-не, сейчас, секунду, сейчас, у меня где-то этот танец он был. Он мне станцевал, знаешь, что, он мне станцевал, а, конгу станцевал, потом станцевал перезагрузку и станцевал А, Сейчас, а, громового, сейчас, громового сейчас, сейчас, секунду, сейчас, я найду Давай, этот танец. о, сколько грибов! А-а-а, угу. вот идите сюда. Идите сюда. Голосование! Голосование! Угон! Такой станет, да? Голосование! Ой. Ой. как Ой, это две я люблю. Какие-то в столбцы, ты и случайно думал, ты знал, что как ты -то, то у тебя колонка была включена. Ты Ой, заложала, чуть -чуть. Я... Ой, блин, а нафига, эту... На я нафига эту музыку рубил, если я мог на монтаже просто вставить. Ладно. Я, я молодец. Могу. Смотрите, тут четыре шарика на столбе. Ой. Понятно, подожди. Ой, чё? Голосование. Я вас понял. Ой, ой, ой, ой, ой. Я Ой. Голосование. <свист> о! О! Че нашел? <свист> Ой. Мне Ой. Ой. <свист> Господи. Да идите это ко мне быстрее. Да? Мы едем. Это голосование так настроение ну, поднимает. Честно. Да. голосование. Да, <свист> Нет, О, футбольный мячик. Попросила. Футбольный мячик. Это, это шароход. Это футбольный мячик. Не спорь. А ты играешь в футбол а -а -а, Нет. Ну, типа, если мечом какой-нибудь по башке заехать, то это всегда рады. Ну, типа. Ты не люблю еще как люблю. Ну, больше, больше... Да, больше смотреть. Ой... Как говори... Смотри, смотри... Моё внимание... Видел, Смотрите, вот... Ээээ... Когда Россия выиграла у сборной Германии 18-0. Че? Вот. Уииии... ГОЛОСОВАНИЕ! Господи... Ой. давайте поднимайте меня а. подождите, стой, по нам стреляют неких давай, давай сюда господи, под Надо этим шубили. видео столько тегов вам сказать Рикардо, Флекс, Ги, Гачимучи, Танцы, Меми, Шок, Путин а как и... это голосование, Флекс... да? ага кстати, сегодня все новые левито а 7 купил. Да. блин, когда я его покупал, еще 50 не вышел. Ага. кстати, а на Apple Music есть такая песня? Нет. Жаль. Yeah, нажми И все тоже а, так готов. я... Ща. Не, все, все, все, все, все, все выруби, пожалуйста, выруби. Выруби, выруби. Я, когда вот буду ролик делать, я лучше эту музыку вставлю, чтобы... Спасибо, что послушал. <связать> Ой, блин, мне, слушай, слушай, А я тут подумал, я же ставку с Рикардо Милса делаю, то у меня ограничение по возрасту придется делать. Блин. Ну да, хотя бы 16 <связать> ⁇ Да тут 22 ⁇ плюс, что ты, если это дети увидят. Они же будут 40 тоже плюс вот это... 40. <связать> 40. <связать> да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ай, ладно, уже не. Это сейчас подожди, как будут загружаться в бой. Сейчас тебе покажу прикол. Господи. Аж плакать хочется от А у меня мама, а у меня мама XR купила вчера. Да, кстати. Молотчик. А почему не XS? Не знаю. XS не День... было. Денег не хватило. Ну, просто XR. На не, не, просто знаешь, а почему на официальном сайте Apple не заказать? Не, не знаю. А, они в рассрочку взяли. А, так там тоже вроде рассрочка есть, нет? Да, все, а, ну да. Да, там есть. тоже рассрочка есть. О, поля, я не знаю, почему реально Не <coughs> Купила мне. Не, просто знаете, XR у него экран 720p. Это просто... Понимаешь, у нее, у его мамы до этого была шестерка, она разницы не почувствует. еще она, как да, только. Она, тебе... она, она разницу огромную почувствует, понятно? Нет, поверни, она почувствует разницу, потому что там экран, он чуть-чуть ту, -чуть, он потолще телефон там сам экран, по сравнению с шестеркой. Ну вс равно. По сравнению с шестеркой даже XR не очень. Поэтому, знаешь, оценивать. Лучше, раз уж на то пошло нет, взять детстве. Нет, лучше взять XR, чем брать шестерку, но ну, это логично. Нет, лучше симплюс взять. У него экран нормальный вообще. Типа. У него экран такой же, как у XR. Нет. Он лучше Что? тогда взять X. Давайте будем действовать логически. Лучше взять Samsung. Нет! Нет! Да. Спасибо, что поддерживаете. Ладно, шучу. Лучше взять Samsung. Конечно. Отличный телефон. Samsung, Bats, еще потом. S10+. Керамический. Это великолепно, ты шо хотя он хотя у него Face ID разблокируется фоткой, но не участвует. Нет, не разблокируется, я тебе серьезно говорю. Это если. Видео посмотри, видео посмотри, даже без быстрого определения. Я я уже проверял, я уже проверял. Да ты на А7 проверял на А10 не было. Какая разница, господи А7 же у него. голосование Побежали. Да ну серьезно, Сеня в кильтах может вызывать. Блин. Прикинь, он просто прыгнул в самый дальний уголок. Да, я футбольный мячик. Училище. Слушай, я уже, да, я уже дошел до того этапа, что мне э, э, в самом дальнем домике комфортно сидеть. Ну, я вновь, Знаешь, буба... да. да, красавчики вообще я вы улица. разносите. Дайте мне тяжелый автомат, пожалуйста, это у меня только тамплэшка. У меня вообще только дигл. Какую я красоточку нашел. А в тебя можно сесть? Серьезно, вертолет нельзя сесть? Прикинь. А что это та за говно? На металлолом. Сейчас на металлолом его разберу. Все, металлолом. Держан! Бел вертолет, нет вертолета, все, Нет Парал. вертолета. Держан! Держанки. Никит, Никит, Никит, стой, стой, Никит, на. О, сынки братик. Не, подожди. Одного, один патрон можешь еще чуть-чуть брать? А, да, сейчас. На. Сеньки. Эй, Сирия. Дай патроны, дурак! Я спрятался. Тихо, тихо. Да сия, дай патроны. Да дай ты патроны! патроны. Тихо. Да тихо. Дэй, ты, патроны. Тихо. Я понял. Тихо. Да а, хорошо я сейчас дам. А, а, от снайперки. А, а от снайперки они мне нарисовали. Такие, а я там два патрона нарисовано. Вот. О, патронки да. Хорош. Я все, которые Зачем были, отдал. А, вот. Сейчас, можно я тебе один раз в голову выстрелю? Стой, подожди. Да блин. Иржан, Иржан. А Ой. Сейчас бы шутить про Эржана. Я башку... О, батут! я. Полетим на батуте сейчас? Конечно, Подожди. давай. А он бесплатный? Сейчас. <связь> ну, а там что-то легендарное. Рублей, 100 рублей, минута. А чё так дорого? Это обкуска санах. Mm, ну ладно. А помнишь, равно как мы прыгали на батуте 50 минут? Помню. А, я помню, за, за 50 рублей, помню, села. Ага. А, нет, а. за шотку мы тогда 50 минут прыгали. Ну вы что, серьёзно? А где батут? Где батут? У меня... Давай, ставь. А, Оставь перед потолком, полетели, чтобы сейчас поржать. сейчас голосование. <звук> так, ну, сейчас, стойте, вот сейчас. Сейчас, подожди, так, сейчас, сейчас вот так да вот, у меня быстрее, пальцы щелкнут, и я сделал да. вот эту вот музыку из голосования. Вот сейчас вот поставлю эту музыку. Пожди, а как поменять эти Да быстрее! Ты дурак! Аллах акбар. А вы куда летите? Я обратно, а, а я обратно на батут. Я хочу еще раз. Ну еще раз давай. Я синюю пампу кстати. Что ты нашел? Не пампа. Быстрей ко мне летите, не бросайте лампочку. О, что нашел? Летите ко мне, ребят. Сейчас я еду. Ты что уже тачку нашел? Да, быстрее, пожалуйста. Я не на открытой местности. И что? Не очкуй. Если есть я вс, можно уже не бояться. Не очкуй, если есть вам пап, вс норм. Да ты под прикрытием. Сеня, Сеня, Сеня, дашь патронов на ПП. На ПП? Мало полибернет. Вот только столько больше нету. Вс, Пойдемте вон ту коробку чефем. Что там происходит? Здорово, брат. Брат. Вот за братишка приехали. А тут. А тут говно, тут нет нифига. О, тут, тут закровище искали. Кто на мотике? Погнали. Кто на мотике? С леси, с мотика, он не пошл Пшалам. Пойдемте ты... туда. Да что ты туда? Ты, ты дебил? Пойдем, а, чё, чё? а ну зачем это тоже, надо, надо говорить, берет, сильно. Да, нормально, не очкуй. Ай, о, сай, моё, мороженое, ну. что ты творишь, а сейчас там взял, поехал. А, нормально, что? -то. Нажми, нажми, а, ты знаешь, как о, тут, тут, что? Стоп, стоп, Сэн, не бери, стой, стой, Это, это я возьму. Э, Ой. Я свалил. Меня ну помогайте. Я свалил. Сева, ты дурак, стреляй в него. Сева, дурак. А сеня. Я сеня! свалил, я свалил. Дурак. <смех> Сева, ты ты дурак, ты Зато Все, мне есть не грудок. Да ладно, ладно, не я стой! кидай. Зачем же? Или ты наблюдаешь? <т understood> Он да Вы не можете убить, а меня вообще свалил! Он на весь квадров смотал, вы понимаете? Да Сеня, я не убиваю его, дурак! Ой! Сева, <draining> а ты почему его не убил? Ты почему его... Я... <с с dances> Потому что у меня не было... Кроме, этой, э, кроме этого автомата... Ничего. Я видел, ты с пистолета в уши стрелял. А я увидел, как врагов. Я сразу, я сразу уехал. Я сразу уехал. Сегодня вообще красавчик. <съем> Сегодня вообще красавчик. Да, респект. <съем> Спасибо. <съем> не, моя тактика самая лучшая. Я просто свалил. Ребята, вы знаете, что у нас запись идет? <съем> Ой. Нормально. Нет, вырежем. Ладно, ребят, не как на этом набожанке. Не, да? Не, не, не, не, не. Ну ладно, хорошо. Ну, это. Погнали в ленивую лагуну. Это мы уже в следующей серии запишем все. Всем спасибо за просмотр, с вами был. С нами был. Еще раз, как тебе Сива? Не, Масахар. Да, с нами был не Масахар, проводопой и Арсен высокень. Все, всем, до встречи, всем пока. Пока, пока, пока, пока.